В Джибраиле были уничтожены все оборонительные рубежи армянской армии. Из 80 армянских солдат в живых осталось 40. Об этом заявил боец ММА армянского происхождения Эдуард Вартанян, ссылаясь на высказывание своего знакомого, принимавшего участие в военных действиях в Карабахе в составе оккупационных формирований. Цитата в Джибраиле армянский генерал остановил машину скорой помощи, высадил из нее солдат и сел в нее сам, сказал Вартанян. По его словам, азербайджанские беспилотники не поражали гражданские автомобили и объекты, поэтому генерал скрылся из этого района на машине скорой помощи. Получается, друг моего знакомого, который служил в Джибраиле, и они были на четвертой линии, через три часа, может быть чуть больше, их четвертая линия превратилась в первую. Офицеры им говорили идти на вторую, якобы он зачислил. И как только они вытянули голову, их сразу же снесли артиллерия и так далее. У них из роты 80 человек, осталось 40. И когда они отступали, один генерал по имени Книтаз, он остановил скорую, оттуда солдата вышвырнул, и сам сказал, чтобы его везли, потому что дроны и беспилотники они не били гражданский объект вот такая суровая правда